Исследования ученых из Американского геологического исследовательского центра USGS показали, что Земля состоит из семи слоев, находящихся друг на друге. Первый слой начинается с земляной коры, второй слой состоит из користой оболочки, которую называют литосферой. Затем следует континентальная кора, состоящая из трех слоев – осадочный, гранитный и базальтовые слои. Шестой слой – это внешнее ядро, и седьмой слой – это внутреннее твердое железное ядро, которое находится в самом центре Земли. Значит, несомненным научным фактом является то, что наша Земля состоит из семи слоев. Реальность такова, что этот научный факт, который был открыт учеными совсем недавно, упоминается в Коране еще 14 веков назад. Всевышний сказал, «Аллах тот, кто сотворил семь небес и столько же земель». Повеление не сходит между ними, чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь, и что Аллах объемлет знанием всякую вещь. Суры 65, аят 12. Перед лицом этой истины нам ничего не остается, кроме как сказать «Причисти у Аллах от всякого изъяна, которые приписывают тебе».